На это видео 10 тысяч лайков. Лайк-лайк-лайк. Like, Детки, like, like. просыпайтесь! Уже утро пора собираться в детский шат. Вот высоко забрался-то. Панги! Панги! Вставай быстрее! мальчик Что, нас уже, а? М -м -м. все вы девочки выбирайте самых красивых мальчиков это панки он у нас единственный мальчик в группе но очень симпатичный девчонки ну а если и вам тоже нравятся панки то не забудьте поставить лайк этому Здравствуйте, тюбербеби. Я миску своего заберу, ладно? Да, но только своего, потому что я Панке обещала, что буду смотреть за его рюкзаком. Нет, я только своего взяла. Спасибо. Привет, девчонки, как дела? Отлично. Мне сегодня такой подарок подарили. Ой, а что это у тебя за игрушка такая классная? А это мой миска. А у моей сестренки-пертинки есть у белочка есть. Мы раньше вместе с ней играли. А сейчас почему не играете? с Панки играет. Так, надо что-то делать. Хм, как же их помирить? Они на машинке вместе катаются. А меня не хотят покатать. Так ты хочешь на машинке покататься? Ю, это же совсем не проблема. Сейчас я тебе покажу свой подарок. Ой, как бы это пройти? <мас> Ого, какая она классная, классная. Красная. Она бордовая. Девочки, девочки, не шутись. Очень классная машинка! Идемте скорее смотреть! новая девочка. А, это! Так это же новенькая. Вчера к нам детский сад пришла. Цветочек называется. <свят> Цветочек. Ой, ох, вот эти мальчишки. Ой, девчонки, у меня есть супер тупер идея. Идем примерять платья. Ой, я это так люблю. Перфинда, ты платишь? Не буду тебя обижать, не есть, не есть, не есть, и больше не есть. А если будешь дастся, то я. Буду... Уже еду! Что случилось, Сахалок? Нам нужно, чтобы ты выбрал, у кого из нас самое красивое платье. Ладно, Сахалок. Но мне тоже нужна твоя помощь. Моя помощь? Хм, ну говори. Чем тебе помочь? Ну вот, э, вы с цветочком подобии? Ну да. И очень колосый э, Сахалок. А познакомь меня с ней, пожалуйста. Панки, ты что, влюбился? Да ты чего? Я не в конечном. Отец их сахалок. Ты меня оскусила. Да, мне очень понравилась эта девочка. Она просто... У меня самый шикарный наряд. Посмотрите, какой розовый цвет. И эти пятна, эти пятна! М -м -м. И, конечно же, наша неповторимая цветосик. Ну как вам мое платьишко? Красивое, правда, оно такое блестящее, как оно мне нравится. Эта девочка, Ах, красота, целая принцесса. Ну что, ее платье самое лучшее? Конечно же цветочка, она в нем такая красивая. А мое платье ты видел? Ага, видел, но ее мне все равно больше нравится. Ну ладно, ладно Панки, все с тобой понятно. Друзья, за мной уже мне пришли, О, как красиво! Тебе так идет это платье, петинка. А бантик какой! Ага, мне тоже очень нравится. А вот и мое праздничное платье. Платье очень пре, очень красивое. Вот ты знаешь, Сахалок, здесь кое-чему не хватает. Ага, Сахало. Вот это тебе подарок от нас на день рождения, чтобы твой сикарный образ был дополнен. Ой, какая сикарная корона! Она мне очень-очень -очень нравится! Спасибо вам огромное! Ой, какие у меня все хорошенькие! Сахаров, дорогая, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю, чтобы ты была здоровая и счастливая! И чтобы у тебя было очень много друзей! Ты же мне такой хороший! А это тебе мой подарок! Спасибо тебе огромное, мамочка. Я буду носить здесь свой смартфончик. Я очень рада, что тебе понравился мой подарок. Ну что же, девочки и мальчики, а теперь пора накрывать на стол. Ведь скоро к нам придет цветочек. Ура, ура, цветочек придет! Ура! Эх, да, любовь, любовь. Ой, пойду открою. Фух, как хорошо, что мы все успели организовать. развлекайтесь, а мне еще кое какие дела. Не буду вам мешать. Привет, сахарок. Я поздравляю тебя с днем рождения и желаю, чтобы у тебя было очень много друзей. Ты этого заслуживаешь. А это тебе подарок от меня. Надеюсь, тебе понравится. Ух ты, спасибо тебе, цветочек. Это же сумочка, с миской. Какая она классная! Привет, цветочек. Ты сегодня такая красивая. свои даю и перейду к тортику. это тебе подарочек от меня. Подарок мне? Ух ты! А что там такое? А ты открой, посмотри. Вау, вот это красота! Умейся ты угоди! Мне очень понравился твой подарочек! Вот это да! Печенька, Петинка. Быстренько, быстренько включай какую-нибудь медленную песню, но красивую. Ага, будем включать. не нравится мне все это. Эх, ну да ладно, у меня есть другая проблема. В чем же мне пойти, а? Сейчас что-нибудь придумаем, не волнуйся. Будешь ты у нас красавчик. Ну что, идем тебя приоденем. Ага. Ну что там банки, ты уже готов? Ага. Ну тогда выходи. Ого, вот это ты красавчик. Ага, мне тоже нравится. Очень хорошо выглядит. Спасибо, цветочек. Ну что, поехали? Узайду панки. Девочки мальчики, а напишите нам в комментариях, как вам панки? Мне очень нравится. Ой, панки. Какой красивый магазин молотного. Угу, мне тоже очень нравится. Идем, цветочек. Девочек. Все готово, а вот и ваше мороженое. Приятного аппетита. Спасибо мадам кошка. Панки, я так рада, что ты меня пригласил на мороженое. Я его очень люблю. Вот это да, новое заведение. Пойдем Сахарокс, быстрее. Наверное Панки и цветочек тоже здесь. Ах, вот неугомонные, так и знал, что они приедут. Цветочек. Ой, какие А вот и ваше мороженое. Приятного аппетита. Спасибо большое, мадам Котка. А скажите, пожалуйста, а вы не видели здесь мальчика и девочку? Такие миленькие мальчик и девочка. Очень красивенькие и хорошенькие. Ага, ага. Не, -а -а, не видела. Любопытные вы мои.